Вы, ребята, тупые. Я босс, и вы все обязаны делать то, что я говорю. Вы правы, сэр. Вы босс. Какой новичок? Я сказал, вы правы, сэр. Вы босс. Вы говорите это без Да, это так. Поэтому сегодня я бы хотел дать вам кое-что. И что же это, новичок? В моем письме отставка. О, действительно новичок? Ты не хочешь работать здесь? Большая ошибка. Ну как новый сотрудник, ваши лидерские качества меня беспокоят. И если вы не против, прежде чем я уйду, я хотел бы сказать вам несколько напутственных слов. Чему ты можешь научить меня? Я не могу дождаться, чтобы услышать это. Давай, новый парень. Ну, сэр, я не думаю, что вы все плохие. Но где-то на вашем пути вы проиграли. Я думаю, раньше ты был лидером. А теперь ты просто босс. Какое различие? Смотрите, босс говорит, я, лидер говорит, мы. Боссы ослеплены гордостью, в то время как лидеры трезво могут видеть. У лидеров всегда спрашивают боссы, они командуют, босс указывает пальцами, но лидер протягивает руку. Босс говорит, идите, лидеры говорят, пойдемте, лидеры рассматривают идеи, боссы говорят. Черт возьми! Нет! Босс отпускает вас ниже. Лидеры поднимут вас, потому что лидеры умеют дарить любовь, а босс не дает. Почему? Боссы используют людей, ругают их. Лидеры готовят людей, они смотрят что хорошее внутри и улучшают людей. Лидеры владеют искусством вдохновения. Боссы владеют искусством манипулирования. Босс кричит и кричит, как будто они в телешоу. Лидер лечит дворника, как и генеральный директор. Они сострадательны и знают, что сообщество на первом месте. Боссы думают, что культуру можно найти только в йогурте. Сэр, задайте себе этот вопрос. Я не пытаюсь быть с вашим учителем. Но слышали ли вы когда-нибудь о мировом боссе? Нет, не слышал. Или мировой лидер? Религиозный лидер? Лидер сообщества? Бизнес-лидер? А? Разве ты не понимаешь, что лидер это то, кем ты должен быть? Босс. Это просто скудно. Сэр, предприниматели несут большую ответственность. Я верю, что мы единственные те, кто может спасти наш мир. Мы? Не политики, не правительства. Мы не будем делать это неукоснительно. Мы делаем это, обслуживая наилучшие потребности наших клиентов индивидуально. Наших клиентов? Но, возможно, может, вы думаете, что хорошее обслуживание не уведет вас далеко? Может быть, вы думаете, что если вы начнете обслуживать наши акции, упадут. Наши акции. Великий Генри Форд был потрясен, потому что он сказал, что бизнес, посвященный обслуживанию, будет беспокоиться о прибыли. Да, и что? Им будет очень сыдно Сэр, это высший призыв. Вы чувствуете? Мы здесь, чтобы работать для мечты, а не просто ради заоплаты? Мы здесь, чтобы быть фантастическими и сенсационными, а не просто транзакционными и трансформационными. Прибыль придет, когда мы будем преданными видению, и у нас будет самое большое РОИ. Возвращение к замыслу. Сэр, я искренне надеюсь, что вы измените свой путь и преодолеете препятствия. Вы многому учите о лидерстве здесь, в основном то, чего не следует делать. Подожди, подожди, подожди. Как ты так много знаешь о бизнесе? И ты сказал, наши акции? Кто этот парень? Хорошо, по правде говоря, я лгал. Я не ваш сотрудник, сэр. Кто ты тогда? Ты мой сотрудник. Я основатель этой компании. И вам нужно кое-что изучить о нашей главной концепции. Завтра утром, первым делом, я хотел бы увидеть вас на нашем заседании совета директоров. Йоу!